И всем привет, с вами Дакан. И сегодня я покажу вам прикольный баг в режиме 1 на 1 в игре Dota 2. Ищем противника. Вот, как видим, мы загрузились и выбираем персонажа шрак. Ждем противника, пока он выберет. И первым у нас закуп будет... Много кларити, но я беру примерно 5, можно чуть больше, чуть меньше. Но обязательно одно танго и один вард, чтобы когда противник нас пошел искать, он нас не обнаружил. Так, так. Возьмем еще одну кларити, ну хилку мана. И идем вот сюда. Но пока что мы качаем второй скилл, так как, ну все увидите. Идем, идем. Ставим сюда вард. И идем рубить одно дерево с помощью танга. Просто встаем сюда и ждем пока у нас будет... Пока у нас будет истечет время. И можно будет отнимать хп вот этим самым тавером. Включаем второй скилл. Даем себе хилку маны. И так вот, впрочем, всю игру. Юзаем второй скилл. А пока этот терраблейд у себя стоит на миде. Что-то его нету, он, наверное, нас спалил. Идет нас искать. А вот он, вот он. Закуп говно для мида. Сапог, одно веточка. Не понимаю его вообще. Но мы пока кастуем. Кастуем. И юзаем Clarity. Ну, вот так вот, впрочем. Терраблейд ни о чем не догадывается. Может и догадывается, он не, не понимает. И вот, я вам забыл сказать, чтобы у второго скилла немножко радиус как бы касался вот этого товара. Вот, примерно вот здесь, да. Ну, а мы пока юзаем свою Clarity и второй скилл. Ну, чтобы уничтожить башню, нужно 8 раз кастануть, в общем. И снова даем себе Clarity и второй скилл. Ладно, на следующий раз я пойду, использую Diabolic Edict, потом пойду и добью собственно ручно. Вот пока вот ждем. Да, терраблейт. Ой, не получилось. Ну, так вот, не рассчитал я. Но ну, 8 раз. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.